Друзья, всем привет! Извиняюсь за звук. Некогда времени даже включить микрофон, поэтому снимаем, как есть. Я сейчас в Киеве. Тут товарищ снял камеру. Новую, кстати, камеру. Tromberg. Посмотрим, на что она способна. Но ну, не в камере тут дело. Здесь хозяин машины сам ее подготовил к окрасу. Хочу показать некоторые нюансы. На которые стоит обращать внимание всем, кто только начинает работать малярки, либо сам хочет сделать машину. А потом, ну, может быть, Сергей даст свои какие-то комментарии. Я у него поспрашиваю кое-какие вопросы. Элементарно то, на что он не обратил внимания, есть царапки вот такого рода. Есть царапки вот такого рода. Шильдики срезал я. Сейчас еще будем подмотовывать эти места. Ручки не снимал он под ручками было грязно был жир было само собой не заматовано а основной из косяков это царапки ну и так в общем по мелочи это жесткие переходы грунта как вот здесь это уже не исправить быстро так чтобы прям вот быстренько раз раз подчухал это надо конкретный инструмент машинки и так далее красить тут будем, вот это плохо, вот это вот нехорошо Подкрашивать будем здесь, чуть-чуть аккуратненько в проемчик Здесь вот он грунтом закакал Но это все отмоется растворителем, но все же а также тут очень-очень много царапин Но это все сейчас я буду подрабатывать, потому что прямо так взять в тупую сверху блить не вариант ну, самые основные косячки, то есть царапины, а загрунтовано, на глянец, через скотч, и... Э, да, собственно, и все. Ну, понятно, по плоскостям, там, где были работы, э, придраться будет сложно, потому что ну, будет небольшая игра, посмотрим по окончанию, но тут просто наличие опыта, то есть не в этом дело. Основное дело в том, что на глянец погрунтовано, через скотч погрунтовано, э, очень много глянца просто оставлено, и отсутствие инструмента, конечно, дают свой знак инструмента и опыта. Меня очень сильно напрягает тот момент, что машина в некоторых местах пескостроилась. Песка по машине просто жопой жуй. Очень меня напрягает, что будет мусора много. Все сейчас будет обдуваться, обезжириваться, обеспыливаться, вытираться, красим отдельно крышку багажника, капот. Передние бамперы и лопушки заднего бампера. Здесь все прокрашиваем насколько можем. То есть позалепливал я максимально все, что можно. Остальные, кое-какие мелочи, просто уже все, бумаги нету, пленкой неудобно такие вещи заворачивать. То есть, просто не будем, не будем залазить, прокрашивать. Уговорил я его лично на полную покраску, потому что красить отдельно морду и жопу и кусок крыши. Ну, как по мне, это абсурд. Уже обливаем всю ее по кругу и не заморачиваемся. По материалу, грунт я ему посоветовал Ади... Ой, извиняюсь грунт я ему советовал вот этой фирмы. Ну, это растворитель, но сам грунт этой фирмы, потому что все в бюджете. То есть мы работаем в жестком бюджете. Хотел я, чтобы Лехлером поработать, но, к сожалению, нет. Лехлер получается дороже в разы. Поэтому грунт АДИ. База, слитая по коду, тоже АДИЮПП. Это к ней разбавитель. Лак. Лак взяли DH, это тот полутораслойный, который мне понравился в Запорожье. И грунт мокрый по мокрому, 3 к 1 это для капота и багажника. Потому что там надо капот новый, надо поработать именно через грунт мокрый по мокрому. Потому что наполнительный человек побоялся сам его отработать Это на подложку что-то там осталось Потому что базу взяли всего литр двести Когда он брал базу, мы не, не рассчитывали на то, что крыша будет вся грунтоваться Он ее загрунтовал всю Базу надо было брать изначально больше Поэтому отработаем чуть-чуть подложкой И потом уже зальем все цветом Так, Использовали мы валики поролоновые поролоновые валики в дверях там где двери не открываются там где по проемам надо подпылить да собственно и все, больше их негде так использовать, нам нужен будет эпоксидный грунт, это для протиров сейчас, протиров много то есть обработаем так красить буду еще не работал я ЛС заодно ее поюзаем пощупаем это и 1.3 юза он тут лежит, греется. <свят> Лачить будем с оголушкой. С дюзой, наверное, 1,4 оденем или 1,3. Дюз благо у меня на них куча. Вески просто нет. Дулся по Очень боюсь, что мне на Соголу тут не хватит воздуха. Уж очень маленький компрессор стоит. Ну, будем посмотреть, как оно будет работать. Начну красить В процессе буду показывать некоторые моменты Сейчас вот эти царапки Я с собой взял Дерос машинку Возьму пятисоточку, Просто пробегусь по ним, показывать это не буду Они не глубокие Дело в том, что почему он их и пропустил Потому что они не глубокие И в общей муке Человек работал на сухую, он их просто не увидел Когда протерли все от пыли тряпкой Они появились Все, подготовили машину Вот так я бы протирал те сколы, ну и сколы, царапины Которые были тут, там, там Ну то есть где понаходил Сейчас грунт в баллоне нам нужен для того Чтобы поперекрывать Открытый металл То есть не стесняясь До такого состояния Это протиры, те которые по царапкам Я прошел Нужен он для того, чтобы мы не красили Вот здесь была открытая шпатлевка чуть-чуть просвечивалась Тут торец и шпатлевки просвечивался Чтобы база равномерно Укрывала, шпаглевка не впитывала базу, не было никаких контуров, оконтуриваний и так далее. чтобы не было просветов. Для всего этого самый простой и идеальный способ это эпоксидный грунт в баллоне. Он, ну так, гораздо упрощает жизнь. Это все грунты просто разных слоев. Вот здесь светится, видно. Глянцевая такая, как ниточка, тянется. Вот ее лучше. Аккуратно, в несколько слоев, так, не спеша, тут шпатлевка светится прикрыть, обдувая, хотя бы ртом. Иначе э, в этом месте э, может быть подрыв, потому что глянцевый вот этот слой, это означает, что слой лака был незамотованным, когда на него попал грунт. И база проникнет по этому глянцу и поднимет просто грунт нам. И будет ой-ой-ой, как некрасиво. Здесь довольно-таки быстро сохнущая быстро испаряющаяся, точнее разбавитель, который уменьшает склонность подрыву. Вот. А нет, это грунт. Вот протер мой. Тер 5 соточкой. Тут не знаю что. Мне что-то просто не нравится, поэтому хотя бы пересыпем. Здесь вроде бы и только до грунта дошел То есть металл не показался Но пересыпем Лучше перебздеть чем не добздеть Еще раз протрем все липкой салфеткой Вроде бы все Ничего такого супер серьезного я прям не вижу перекрывали шпатлевку металл можно вторым слоем пройтись там где вот, допустим тут шпатлевка была сильно открытая так и вот здесь шпатлевочка была сильно открытая а сушка этому грунту более чем 10 минут ну вообще не нужна сейчас камера дует нормально в камере я поставил 22 градуса О, металл пропустил а что такое то есть 10 минут ну, все Протираем липочкой салфеточкой. Вот в таком состоянии. То есть все было обезжирено, но тем не менее липкой салфетки на себя набрала кучу говна и мусора. По крыше, по бортам. Это мы еще ничего не красили. Через 10 минут протираемся липкой салфеткой и приступаем к краске. Так, ну в деле жуанализи себя показывают шикарно. Расход воздуха, конечно, крупноватый. Но расход материала, знаете, я прям удивлен Во-первых, ADVPP мне понравилась Укрывистость, ну черный он сам по себе кроет хорошо Ну блин, кроет реально хорошо база И расход у пистолета я прям поражен Мне кажется, что лпяшка 400 даже чуть больше материала жрет, чем этот Сейчас покажем действие Давление держу в районе единички Компрессор говяный, компрессора на пистолет не хватает Там у компрессора, наверное, литров 400 Если выдает по паспорту Да, компрессор, бля, наверное, литров три, даже не больше такой. Знаете, все хорошо, и краска хорошая, и пистолет работает, компрессора не хватает. Один элемент, все, давление упало до 0,6. Вообще, трава. Все, на металлолом компрессор, блин. Ну да. Так, ну еще слой второй. И мы заканчиваем кладку. Я не знаю, как я буду лакировать с этим компрессором. Просто капец. Так, базы отдулись. Все нормально. Вопросов никаких, ничего, благо не подорвало. Ну, есть небольшие, но это на лаке все. Потом покажу, что к чему. Сейчас отдаю крышу лаком, не буду показывать один борт. Приноровлюсь, пойму, как меня Сагола по воздуху вывозит с этим компрессором. Лачок разводим. Вопрос по лаку сейчас сразу, вот прям, прям сразу вопрос. Кто там нам продавал лачок? 2К, написано, какие отвердители. Стоп, я лох. Я лох? Я лох. Да? Да. Да. Не увидел. Я хотел претензию это выдвинуть. Написано, отвердитель 400, а я сразу пошел. Или 4500, или 4300, или 4350. Это для разных температур. А отвердил свой 400. Все, спасибо, все дали то. Вот, хорошо, что я перечитал, и не сразу начал орать. И разбавон продали тот, который именно для них идет, для стандартных температур 1827. 27 да нет, вроде, по срокам до 2023-го. Серёга, <равно, думаю>, издевается. <серва> <серва> Лачок полутораслойный. Я это уже показывал в Запорожье, когда был. Указано, вот видите, полтора, 50-60 микрон. 1,3-1,4 мм наносим мы с 1,3 мм. Работаем как бомжи на полу, потому что, ну, блин, свежее помещение тут вообще еще, ребят, ни хрена нет. Даже толком столов. Даже лестницу, даже, да, даже лестницу свою взяли, чтобы крышу красить. 10% разбавона туда наливаем. Валить будем в полтора слоя. Скажу, какой получился расход на этот кузов. Ну... Предполагаю так, что расход на кузов будет не меньше полутора литров, потому что Сагола жрет материал от души. ЛС-кой лачится просто не хочу принципиально, потому что пистолет под базу. Зачем мы его будем использовать под лак? Правильно? Правильно. Лачок в стакане, слегка как бы желтоватый, но это у полутораслонников в принципе, ну в принципе у всех, которые я видел, они в стакане слегка желтоватые, потому что сухого остатка тут больше на тот же объем то есть то что лак в стакане желтый есть зеленый слой лаки это еще ничего не значит ведь он не в нужной толщине и не сухой так ну что крышу и один борт мы отлачили там я внутри проемчик подкрашиваю поэтому дверь так уже и останется стоять камера работает нормально а пыл в салон не попадет Воздуха не хватает голи, Но знаете, с таким переменным успехом Вроде бы терпимо Ничего так, можно работать Сейчас наваливаем по этому борту Это полуторослойный лак Поэтому сначала опыльный слой полслой так называемый И как закончил борт опылом Сразу иду наливаю Пыльный слой. Это капли, которые между собой еле-еле соединенные, либо же вообще не соединенные. Такой слой, ну, в зависимости от типа лака, можно оставлять до 10 минут, либо же сразу наливать. Я здесь иду, вот сейчас с вами по и иду сразу наливать. Что мне понравилось в этом обихеле лаке на тестах в Запорожье, мне понравилось, что он долго остается открытым. То есть я крышу отлачивал, ну, уже минут, наверное, 10, да, прошло? Да. И этот опыл крыша, в принципе, проглотнет. Не пыли головой на лак. Давай, лачь. Не хватило. Буквально малость. Вот что мне нравится еще таких лаках для полыков, ничего страшного, он у меня закончился на скажем так, на половинке какой-то серединке. Я спокойно сейчас в течение там, двух минут разложу еще себе 100 грамм и еду долачиваюсь, то есть нормально все плотно. Надо четко понимать разделение назначения лака. Есть лаки для локальных ремонтов, есть лаки для полных обливов. То есть этот лак для локалки он ну, не катит вообще никак, потому что, ну извините, открытое, открытое состояние больше 10 минут, но ну, это не нормально для локалки. А для полновика это самое то, что надо. Царины, это ну, повылетала, заговнястила. Да ладно, пусть. А, зайдем сюда после сушки. Значит, на всю машину у нас ушло чуть меньше литра, потому что тут еще... Ну вот так точно есть, я не буду туда заглядывать. То есть полутораслойного лака на вот такой маленький сарай с полным заливом крыши. Крыша, правда, в один толстый слой на литре. Блин, да, он дорогой, он дорогой, это самый дорогой лак, в принципе, но, даем всех, он это самый дорогой, но того стоит, сушим, смотрим. Так, отлачились, сейчас по пощупаю, все, я пока два пистолета сполоснул, все, с камеры поносили, потому что сушку сейчас включаем. В принципе, межслоечка, ну, закрылся слой, сейчас покажу. Я не могу без косяков. Не буду никак оправдываться, это косяк мой. Это же комплект, там, может, ну, Да ладно. Не, ну реально, на полутора атмосферах сагола не вывозит. Очень крупная капля, сейчас покажу, что получилось. Сразу скажу, это не в лаке проблема, потому что если была проблема в лаке, вот это все, что сейчас я покажу, было бы на плоскостях. Последний элемент, кроме мусора ничего, тут давление в двоечку пока наливали. То есть по плоскостям все хорошо. Местами даже не увидел шагер бы чуть пролить. Тут все хорошо. То есть, к последнему элементу я чуть приловчился. Но на всех трех остальных в районе ручек вот такие надрывы. На первой двери там вообще капец сильные надрывы. То есть сильно толстый получается слой за счет низкого давления. И лак не держит. То есть лак стягивается. Здесь все вроде так нормально. На углах, на торцах тут на торце последними проливал то есть носиком аккуратно ну, тут хоть видно было то есть все нормально а здесь я с этого борта начинал то есть тут все неплохо на лючке все красиво ровно хорошо первая ручка хлобы именно по ручке прямо потекло по всем зазорам дальше все так нормально то есть по плоскости все хорошо вообще шикардос тут тоже пропалил все ровненько четенько, нормальненько Здесь, где стыкуется. Если был бы хреновый именно текущий лак, он бы вот тут потек обязательно. Он бы вот здесь обязательно потек. Но вот тут, хлобысь! Второй слой. Вот тут, ну, эта ручка не закроется, тут еще не видно. Но вот именно в ручках в этих зонах, где всегда оконтурятся, вот тут прям потекло. Здесь тоже так все нормально. Никаких глобальных вопросов, кроме ссора, у меня нет. Но ссор это из вот оттуда, потому что машина пескоструилась. Песок это вообще беда. А, то есть два момента С давление хотя бы 2,2 на лак Полторы, ну никак, слишком крупно Хотя, то есть лак растянулся Лак тянется хорошо Крупная капля растянулась, но Ловите сюрпризы называется Ничего страшного Покажу как убираю а, Само собой это все просушивается Сейчас включаем сушку а, Минут наверное на 20 Потому что у нас соляры мало Нам еще надо открашивать капот, багажник и бампера кстати, если есть возможность, всегда открашивайте капот, багажник, бампера отдельно. Это уменьшает количество мусора и исключает перепылы. То есть, вы заканчиваете один борт, и максимум, что вы можете перепылиться, это где-то на стойке. На стойке этого никогда не видно. А был бы еще капот с багажником, вот перепыл бы где-то был либо на капоте, либо на багажнике. Потому что проход большой, и мусора было бы в разы больше. Пока светло, в камере еще покажу косяк вот именно по подготовке. Ну, это чисто из-за, скажем так, незнанки. Грунтование под скотч, Видно? на ручке и еще отсутствие инструмента, чтобы это убрать и как бы знаний. Это не именно вот Сергей плохой, он просто не знал, как это убрать, и у него нечем это было убрать. Ну мы это тоже чуть подполируем нерточком будет небольшая залысинка, но по крайней мере не будет такого вот что там у него получился, трапеция. Да. Ну, в общем, все покажем, все расскажем. Сейчас отсушимся, расклеимся. Ну, может, глянем еще на этот вид. Ну так страшного ничего. Лачок закрылся, я тут покажу. Все. Еще дадим минут 10. С какой целью? Я не знаю этот лак. Я не знаю, как он себя поведет. Если дать ему сейчас температуру, он может весь закипеть. Это не исключено, поэтому лучше перебздеть, чем не Тем более на крыше один толстый слой налит. Пусть он лучше высохнет, чем мы потом будем наблюдать на такую красиво закипевшую машину. Всю. И это будет полный перекрас. Кстати, вот тут вот перепыл был. Я начинал локировать отсюда крышу. Ушел туда. Вот тут борт прошел, потом аж этот батон. А пыла нет. То есть а пыл проглочен. Нормально. Для полняков лак классный. Для локалок нифига. А, еще один момент. Обязательно температура. Была бы в помещении нестабильная температура и холодная, он бы, я уверен, он бы у меня весь потек при таком компрессоре. А для камеры полнячок ничего так нормалек. Мне понравился. Но никаких локалок. То есть один элемент, ну, не вижу смысла его валить в один элемент. 15 минут открытый слой. Это бред. Так, у нас второй цикл покраски. Блин, западло получилось люди сказали что есть столы вертолеты да он есть только один все остальное размещали уже как могли что называется и на табуретку и черти через как крышку ну как есть так поскольку капот новый красим его мокрый по мокрому с двух сторон по другому ну, эпоксидник мокрый по мокрому грунт наполнитель мокрый по мокрому силер мокрый по мокрому что угодно. Ну, поскольку все в таком себе состоянии, то есть тут, видно, да, глянчик просвечивается. Да что такое? Падает камера у меня устала. Тут покрышки, черти что. Поэтому запустим все уже мокрый по-мокрому в грунт. Какая все равно ждать, пока высохнет капот и все остальное. Тут шпатлевка чуть подтертая, однокомпонентная. Все фигачим мокрый по-мокрому. Вот это вот э, полуглянцевые пятна, это грунт по пластику из баллончиком напылил что-то я уже подустал грунт мокрый по мокрому от окенный возьмем просто уже ну брали у Мабихела лак взяли и грунт а, не знаю что по цене ну вроде как такой в серединке находится отвердос к нему не знаю бавится он или нет процентов да 210 процентов разбавителя тот же что и в лак. сейчас разведем и покажу как наносится так грунт мокрый по мокрому накидали на тренировочные элементы сейчас капот а, наношу леской в основном наносит грунт мокрый по мокрому ну, не знаю почему так сложилось тем чем базу наносят а, вперед валя, в полтора слоя просохнуть потому что у нас херь какая-то происходит Непонятно, где что грязно На машине такого не было мы, Правда, мы на машине грунтом не работали Но у нас это жопа по всем элементам прет Короче, надо дать ему высохнуть, чтобы залить полноценный слоем Если лить на свежак, сука рвет Да, это что-то с грунтом, мне кажется Нет, это не с грунтом Это, это у нас что-то на салфетках просто у нас закончили салфетки полипропиленовые мы обезжиривали тем что взяли у ребят бумажные реально дрова но на машине мы грунтом мокры не работали а так бы мы это же увидели и на машине я уверен обезжириваем W900 АПП -шкой, то есть к этому вопросов никаких да у нас сборная солянка по материалу вообще черти что и сбоку бантик ну как есть даем минут десять оно просыхает, может даже меньше чем 10 Просыхает и наваливаем Мокренький бодрый слой Вот тут все нормально Хотя тут тоже были такие легкие легкие Разводики а На бампере ну все нормально Тоже дал тонкий, чуть высохло И пойдет Ну минут 7 наверное прошло Я изнутри попробовал, слой подсох Валим дальше По-хорошему полторы, да, где-то было бы. Ну вот я грунта двоечка. А, двоечка даже, ну да. То есть сюда сейчас элементарно идет переслой, потому что давления не хватает, капля крупная, и мне чтобы ее разлить. Надо больше налить. Но это не нормально. Ждем пока накачаешь. Чтобы... А Победили! Победили! Все, да. Победили, Все да. теперь полчаса нормальная, естественная в сушки. И можно красить. Ну как красить не буду показывать, покажу готовый результат, но я что-то подустал. Открасились. Все вроде неплохо. Если б не приколы на грунте. Ну то мелочи жизни. Скажем так, ничего страшного. Всякое бывает. Шагер, но шагер на капоте, блин, мне давление не дало разлить. Если толсто наливать, будет жопа. Может быть, не знаю, ты будешь полировать капот? Ну тогда как раз и шагер подровняешь чуть-чуть. Давление, видишь, на единички не работает. Стволы отработали изумительно. Я удивлен расходу ЛСК. У нас на всю машину готового продукта, готовой базы Ушло литр 700. На всю. Наполняк. Я реально вот удивлен. А по лаку расход. Я открыл 2 литра лака. Из второй банки литровой я отлил э, 300 миллилитров. То есть э, сагола. Ну блин, потому что давление. Вот когда она на хорошем давлении, она жрет мамородное. Но тем не менее, отработали, все нормально. Лачок растянули, э, растянулся разлился, кое-где даже хорошо разлился, вы видели на чем мы закончили, на том, что наполнителем мы подкорректировали косячки, которые были по риске, по подготовке иначе просто удлинилась бы работа наждаком и мне да в принципе мне бы она только и удлинилась все нормально, лачок мешлочку прошел, включили сушку полчаса при 60, я вот только камера только выключилась, я еще даже руки не успел помыть, а, все уже взялось, сейчас открываем ворота, и естественным образом все остывает, и можно ставить вот такие пироги, в принципе открас, ну я считаю, получилось удачным, если бы не компрессор а, некоторые материалы использовали ну реально, прям бюджетные бюджетные но они отработали нормально поэтому Ставим как раз вполне удачным. Стволы отработали вообще чётенько. Компрессор. Чётко компрессор. Ну ничего, поработаем, зато убираем потеки. По трем, посмотрим, как эти потеки убираются. Попробую у Серёги взять откровенно интервью о его ощущениях. Я фотки делал, которые Об этом мы в следующем видео поговорим. Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.